Дело в том, что если бояться и очень долго ковыряться, то в какой-то момент просто перестанет ложиться вообще, в принципе, пигмент. Точно так же, как на других зонах, нет особенной разницы. Я ставлю свои сухие пальцы идеально, близко максимально. Натягиваю кожу. И а, примахиваюсь, машу в воздухе. И потом, когда я достигаю кожи, я чувствую это пальцами. Ощущение вибрации. Я его запоминаю. Начинаю я с самого легкого ощущения в пальцах. Я едва его ощущаю. Я прохожу вот мой эскиз, который там видно зафиксирован. И проверяю обязательно. Проверяю то это или не то движение. Я вижу, что стало ярче, но недостаточно. То есть мое движение должно быть максимально эффективным. После меня должна остаться уже прям четко видная работа. Это века, поэтому я наношу вазелин, чтобы пигмент стирался одним движением с рабочей зоны. Следующий мой проход, чтобы не травмировать кожу зря, я немножко усиливаю. Моими глазами становятся мои пальцы. Я немного-немного усиливаю, чтобы не было слишком ярко, чтобы не было большой травмы и большого отека. И снова проверяю, легло или нет. Сейчас я четко вижу, что легло. Значит, это то усилие, с которым я буду работать везде. Тут еще а, очень важно понимать, каким пигментом ты работаешь. Если это теневой пигмент для век, разбавленный, очень светлый, то я точно знаю, что ярче уже не будет. А если это черный пигмент, вот, который должен быть в межресничке или в стрелке, этой яркости было бы недостаточно. Должно было быть гораздо ярче. Кожа моя натянута максимально, а пальцы мои mm -hmm. стоят максимально близко к зоне работы. Все штрихи с одинаковым нажимом одного, одной длины. Это все делается для того, чтобы не ошибиться, не создать пятен и везде класть такую максимально мягкую правильную дымку. Студентов своих я учу вот так через постановку пальцев, чтобы они почувствовали на какой глубине. То есть вот я за, за 5 минут с разговорами я сделала так же ярко,